Всем здарова, дорогие подписчики, я сегодня проснулся и подумал про что снять видеоролик, чтобы мои любимые подписчики посмотрели и поставили мне лайк. Я придумал. Будем снимать по Изю History 2 за Сингапур. Погнали! А если вам видеоролик понравился, пожалуйста, поставьте лайк. А если вы новичок, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Первое, что мы делаем, увеличиваем налоги. И все эти деньги мы 100% отправляем на увеличение экономики, на инвестиции, на арсенал, на базу и все это такое вроде. Благодаря этому в будущем мы можем мобилизовать очень много населения. И не только. После того, как когда мы сделали все базовые вещи, мы начинаем увеличивать население. Для этого мы просто максимально копим все деньги, которые у нас есть. И второе, начинаем максимально тратить на блага, которые вы будете увеличить нам население на сто раз. И подписываю пакт взаимопомощи с Индонезией. Но с Индонезией нихуя себе у них население. Когда мы сделали полностью все базы, весь экономику развили, население довольно, а наша экономика самая сильная в мире, пришло время начинать выиграть. Первый захватывает захватываем этот государство, хуй по какая-то государство, ладно. После захвата этого государства, ассимилируем их границу, убудись им, их граждан на нас не устраивали революцию. Все. Играешь, играешь, конечно, слабые игры, да-да-да. Понимаем. Не, это... Такой же, как мы, такой же, как мы, да-да, мы тебя понимаем, правда. Что говорится? ещё по Xbox? Xbox, да просто. Все. до свидания, Таиланд. Именно там. Крест, там, ван. О, ты не так понял. У меня просто на напка. Все. А, ah, uh, мне послушал футбол, ты У фу. меня нет консоли. У меня нет консоли. Это ты... ты слишком много в представил. Я понимаю, то, что ты хочешь ко мне прийти домой вместе файт Играть. Да, Фейс. Да, Фейс. да да да да я узнал yeah. об этом, да ты правда не скройся от нас мы все будем знать Бля. я по тайванд полностью могу заходить и бить Ладно, захватил какой-то соседний государство После этого мы захватим Малайзию и все ее соседние государства. Я просто не хочу перечислять все это государство. за меня. А если видеоролик вам понравился, пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь на канал, потому что это очень сильно меня поддержит. Не забывайте подписаться на мой телеграм-канал, где я говорю о своей жизни, о том, что у меня во все творится. И то там есть несколько эксклюзивных видеороликов, о, скрытных на ютубе, которые вы не увидите только по телеграм-каналу. Ну, а ещё я хотел бы сказать, что это мой не последний видеоролик, я просто сейчас за немного на время запросил канал и для того, чтобы сдать экзамен. А с вами был Фира, до новых встреч, до новых встреч и БЛИАШ.